ребят добро пожаловать на шестой этап формула 1 лиги за от далее Эх, что же у нас в прошлой неделе был печальный этап в монако в этот раз надо постараться его не повторить Надеюсь, в этот раз все пройдет в лучшем виде да. о стоп у нас нет подтапова да это заявка на битву за топ-3. Вот это интересно уже. Очень даже интересно. Ну что, задача? Заехать в этот раз в хорошие очки и обосраться. Как это было в последних двух этапах? Это самая главная задача, так сказать. Но, хотя бы установить, что круг есть. И радует. Херня, круг полная, просто такая шляпа. о, -о, -о, -о, -о тих -тих. Так, хватало мне третий раз подряд раздебаться в квали квалификации. Я уже этого не вытерплю просто. Третий раз подряд. собирать так жестко. О -о -о, японский ты городовой. Братан, как что-то так разнесло-то. разгонит то Потому что аккуратнее. в аскаре ну, типа, возможно что доедут там с одной десятой ааа да. то жесть. из этого я поду по одну десятую точно пятнадцать что еду, ладно, еще сейчас конечно ну okay. Вот просто, ну почти идеальный круг был. Лучший второй сектор был за мной. То есть я мог спокойно сбросить от своего времени где-нибудь 70 -х и я был бы спокойно в четвертом месте, блядь. А так, да, на привет, отбойник. Минус крыло. Минус время. Ну, короче, все по сценарию, как обычно. Я думаю, у нас на первом круге будет сейфти-кар. Потому что точно кто-нибудь кто-нибудь да убьется в первом повороте. Я не поверю, что все выживут. Кто-нибудь пролетит точку и пойдет по цепочке, соответственно, все. Бля, телепсис, ну ты серьезно? Ну что за хрень? Чел тупо вытолкнул. Хренеть не стать. Просто охуеть. Ооо, блядь. Да, я вот уже же ребенку поехал, блядь. Охренение на старт, я ничего не могу сказать просто. Охуеть блять. <связь> блять. Вот это я вовремя, конечно, успел. Просто ну, столкновение. Типа, у игры было столкновение, у меня не было. clear. DRS, DRS now available. за впереди ведущего догнать, товарища. Как его -то догнать-то, блять? Ну, если я был больше, чем секунды, то я... блять. А, он все утерял в его слепстриме. Надо оторваться с ним каким-то образом. Понял он прямой. Мы приближаемся Отличный, от Глорина даже на стопе выиграл много. У него не беспокоится. со У тебя там что-то желтый флаги у нас после асфарии? Нет, оно много напрягает. Пойду пораньше. Хотя это мне сейчас может стоить... Вот. Я застал пролетел с точки торможения. Эх. Так, кофу, так, кофу. Я не могу... Ладно, я не буду здесь пытаться атаковать в этот раз. Танка Фоба. Подождем старт финишника. Вот. Отрывается засрандец. На ней экономится. Чувствую сопротивляться, ну что пойду. Так, я здесь не был но свете. Что, что мне как нет, уже, не отважается, нормально укрыло. Бей, да. что, если был, то извиняюсь. Не хотел. Мам, теперь два впереди засранца их догонять. Подовский на пятом на ну значит в борьбе он уже скорее не будет уже участвовать. А z на Мидиум перешел, вот. Интересный момент. На последних четырех пяти кругах он у него уже будет вообще никакущий. Блин. Кроме того, что сейчас Колман получает дрес и липси от Зета, и они за что-то уезжают. Удалят меня. Да, на подоске очень далеко сейчас. Его бояться... не стоит. Ладно. Да. Ошибся. Он кажется, позади. Я только что очень худенно проехал первый, первый поворот. Настолько худенно, что я где-то полсекунды как раз у него слил. Как-то Голден но очень много начал проигрывать. Moment, Я знаю, что, блядь, позади меня машина едет на секунду быстрее на круг. Сюга! На подолский убейся где-нибудь <laughs> Не души, пожалуйста. О! Фул таргет есть плюс у по такой трек точно проехал. Ставил, блин, место. О, сейчас будет батл интересный, примерно. О, так что, заработать? Грязный воздух, за вообще нету. Ну, Голдун сейчас медленно будет проходить ворота по отношению ко мне. Газ на воздух, плюс машина. сказал я. три секунды, заебись, блять. я тролся от него, секунду. Он, он очень быстро что-то полнулся он. 23. Стоп. Он плот что сломался. Оп, Зат Мир тоже пал. Ну все, пятое место за мной. Следний накосячишь, естественно. Блин, на потоску хоть бы хны. В начале гонки поломка, блин. Два пит-стопа и Ну, хоть похуй. <Он> равно <срочно> охреначит. впереди. <ZF>, <3 см>, <4 .5 секунды>. Мне надо до него доехать, пройти и еще на 3 секунды отрываться. Типа, если я хочу заработать 4 четвертую позицию. Но Z отрывается, за счет нападовского у меня отрывался еще. Ага, спасибо. У меня уже 6 секунд штрафа, если что. Поэтому... С Яриком ни хрена не получится зафайтиться. Оп, Эллипсус свою позицию. Я говорю, на по хоть бахны, блин. Ему, блин, ломай, не ломай передние крылья на первом кругах. Все равно приедет на подиум, блин, если вообще не, не выиграет еще. Я знаю, что у меня менее хуже, он заезжал на три круга раньше, чем я, но у меня машину стоит сейчас в поворотах очень дико в лес в аскаре. У меня стап, ну, крылья не, не сильно сбалансированные. Надо было на пистопе на самом деле открутить их передним крылом. Ну, в любом случае, пока что пятая позиция уже гарантирована за мной. Если там кто-то впереди, конечно, не набрал миллион штрафов. Элипсу кидать не будут, заданный. Протест. уталкивание вот, вот, вот, выталкивание хербы с ним. Помнишь, инцидент, так скажем. У меня вместе плюс-минус так же 3. 3 не наработал он там, надеялся, еще 10 секунд штрафа, что я точно мог уже его обогнать. Ладно. Что-то не запорочшее. Ну что, пятая позиция. А, стоп, Голдман. Голдман расшився, йопт. И видите, вот это тильт. Тупо... После Аскари на шестом месте. Расшибся, е простая Ох. Ну, типа, гонка могла пойти для меня лучше, если бы не момент на старте с эллипсисом. Ну и самый главный момент — это квалификация. Если бы я ее не запорол бы, я мог стар стартовать где-нибудь со второго или с третьего ряда. Ну, со второго даже, спокойно. четвертого места. А так, я стартовал с восьмого. Типа, неплохо провался на старте, там, отыграл позиции 3. три две-три, где-то так. Италия. Ну, ну хз, ну типа такая, Италия слишком простая трасса. Здесь легко удержаться за противником можно. Много прямых. Это не какой-нибудь там Монако, где можно разъебаться в левую стенку. Да. Наподовский на втором месте приехал. Блин, словно переднять и у него был в начале гонки. Жесть, и все равно второе место спокойно. Вот. Так что как-то так, ребят. Давайте. До следующего воскресенья приходите обязательно на